Такими же кубиками режем 3 соленых огурца. Пучок зеленого лука измельчаем ножом. Затем натираем на крупной терке по отдельности 130 граммов сыра. 3 вареных яйца. 2-3 вареные картошки и одну крупную морковку. Дальше берем любую посуду с ровными стенками. Дно и бока слегка смазываем водой и выкладываем слоями наш салат. Первым слоем идет морковка. Распределяем ее по всей плоскости, немного уплотняем Солим и перчим по вкусу, а затем наносим сеточку майонеза. Второй слой яйца. На них сразу выкладываем зеленый лук. Снова делаем сеточку из майонеза. Сверху распределяем курицу. Опять майонез. Дальше огурцы, сеточка майонеза и в заключении слой картошки, которую тоже солим и перчим на свой вкус. Теперь накрываем салат тарелкой, быстро переворачиваем вместе с формой, снимаем ее и сверху на морковку наносим майонез. Посыпаем салат тертым сыром. Делаем сеточку из майонеза и украшаем на свое усмотрение. Я использовала зеленый лук, замороженную калину и листики петрушки. Вот и все. Вкусный и красивый салат на праздничный стол готов. Приятного аппетита!